Сегодня 5 ноября, О, сейчас 9 утра, вышел, немножко рассвело, темнотища было, пошел по темноте. Смотрите, чем полезно ходить, когда снег. Следы видно, копыт, видимо, маленький какой-то здесь улезь прошел. Там тоже видно копытца. И идет он, прям, я уже несколько сотен метров иду, постоянно встречаю вот эти вот следы. Почему по этой тропинке шел? в сельском направлении? Вот следы здесь чуть ли не видны. Так зашел глубже в лес, стали появляться эти следы. Там я уже их проходил, и вот какие-то непонятные, не знаю, видно или нет. Вот потаяло уже, и как бы исчезли. Вон там кто-то бегал в сторону. Дальше. Интересно, кругом заячьи следы. Почему они не мне нам, не подались в Я даже зимой ставил в ловушку. Именно... Ну, находил заячьи следы, в большом количестве. Ставил там в ловушку. И ни разу мне заяц не попал. Вот ни разу. Интересно, почему? Я их много, судя по следам. Заяц бежал. Там я еще встречал я как бы ничего снимаю подряд. Ну, видимо, несколько дней назад, когда еще мороз стоял, не пришла температуру только сейчас, и их было хорошо видно, были красивые. Сейчас, да, ползти вон эту шопку. Из-за нее второй перевал мне опереться. я в округе посмотрел, только один такой сидит. Больше нет. Все звериные. Вот. звериные следы. А человечек я тут не наблюдаю. только Один странный след. Там еще заяц вскакал. Вот здесь снег намело. Вот, куропатка прилетела. Так, не возьмет меня фотоаппарат. Она уже белая, хотя я что-то там ближе к городу видел серую куропатку. Странная. А то они победили уже все. Я не знал, кстати. Да, я как-нибудь озорникам уже говорил. Я не знал, что куропатки меняют цвет. Ладно, не пойду в ту сторону. Вот такой след интересный. Заядь, просто он подтаял, под ним. Ладно, поиграю дальше туда, не были эти куропатки, мне не по пути. А мы их еще много встретиться. если вот ее заснять, туда засниму. Обычно мне это не удается. Кстати, интересно, я уже перестал бояться этого эффекта неожиданности. Обычно, когда идешь и из кустов куропатка выпрыгивает. А я уже прыгнул до той степени, такой себе, что как бы даже.. Вот опять какие-то следы непонятные. Скорее всего, лось, похожий на копыта. Он шел прям в человеческой тропинке. Он провалился. И вот туда идет. Но это вряд ли мои шлаговые пороша, чтобы быть не следы. Хотя, с чем-то он понимает, не нечеловечие. Странно. Пойду по этим следам, если меня выведут под ловушкой значит это я хм? mm. mm. или же кто-то кто, кто на следам его странные следы после моего похода был что-то снег они должны должно быть занести сейчас, сейчас вот тетливый след да похоже на стопу да и ведет в ту сторону ладно, пойду и по ним Слезы и свежи, человеческие. Странно. Что-то или снегом занесло. Действительно. Но кругом много зайчих. Было, пока шел. Ой, мне главное на чтобы забраться. я почти дошел. И там еще осталось немножко по прямой пройти. Так. Так, глубоко Так, воздух свежий. Там опять что-то надвигается. Я имею в виду, только там снег идет, там вот туманится так. Надеюсь, мне снег не достанет, пока я иду в эту сторону. И как бы не очень хотелось бы. Лучше бы нашел, ну допустим, чтобы заместить следы, когда я брать А туда хочу идти своим следом, чтобы быстренько перемешаться. Скоро все равно ноги замерзнут. Да следы чьи-то. Так, вот недалеко от моей ловушки следы зайчи. Интересно, попадутся они твои или нет. Пойду по следам.